Всем привет вы на канале в дупле и сегодня мы опять оттестим некоторые пистолеты ну и соответственно патроны мы уже неоднократно это делали можете посмотреть несколько видео наших и вот это тоже и вот это мы сравнивали разные патроны разные пистолеты сегодня у нас есть четыре пистолета МП 79 дитм пнт МП-8013Т и М-45. Два вида патронов. ТЭМ плюс 9 мм ПА. Партия 1.121Т. Масса шара 86 джоулей. 0,86 грамм. И заявленная дульная энергия 88 джоулей. Мы это проверим на хронографе. 45 будет у нас Фортуна. Партия 9420-21, год выпуска сентябрь 2020 года. Масса пули 1,72 грамма и энергия 85 джоулей. Приступим. Итак, первый пистолет у нас МП-79-T. Дистанция у нас 4 метра, грудная фигура номер 4. Сто пятьдесят шесть целых пять десятых ошибку выдал 392 девяносто метров в секунду триста пять, целых девять так, следом идет легендарный Пмт огонь пятьсот шесть целых одна десятая, пятьсот двадцать семь целых шесть десятых. 519,7 Стрельбу закончил МП-8013Т Патроны Фортуна 304,3 304,3 305,9 283,2 Стрельбу закончил Последний, но не самый худший, конечно же Это М-45 Ну да, 282,3 десятых. 283 метра в секунду ровно. Двести семьдесят целых семь десятых. Закончил. Итак, друзья, мы постарались максимально объективно и по возможности коротко рассказать вам об этих пистолетах и предоставили вам результаты отстрелов. Вы можете также сами посчитать. Скорость я максимально четко выговаривал, но на экране тоже все это было видно. Интересный обзор получился лично для меня. Я в который раз уже получил пороховые газы в лицо от mp 8013 т Люблю я фортуну, а досторонняя любовь, понимаете, такая... 10 на 28 замечательный патрон, а вот 45-й Райбер вот меня, лично меня он почему-то ненавидит. У меня все руки в пороховом нагаре, ну и лицо немножко как, вот, знаете, раньше кремниевые пистолеты были и винтовки. Вот то же самое. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу, какой для вас пистолет предпочтительней, какой калибр выбрали лично вы или планируете выбрать. До скорых встреч. Пока-пока.